Какая, друзья, красота. Вот этот вот храм. Там вдалеке храм Николая Чудотворца. Город Дмитров, Дмитровский район, поселок Рогачева, да? Тут видите сами. Друзья, вот такой вот здесь трактор стоит. Такой вот крутой трактор. Друзья, вот такой вот шар воздушный. Идет на посадку. Смотрите, какая красота. Хотя, можно сказать, полное говно. Это как так? Есть места их покрасивее. Друзья, вот такие вот поля. Мы ищем одно место. Где-то в Ебенях и кукинях. Да, такое у нас путешествие. Маленькое. Мне очень нравится путешествовать, ездить, но пока что у меня какие путешествия, я мотаюсь по вахтам и снимаю снимаю то, что вокруг, там какую-то природу меня куда-то заносит в далекие, в далекие места, как вот сейчас, там самую жопу. Что там у нас? Гребанный насос, мы здесь не пройдем. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. А как там дальше, помнишь? Станислав Александрович, чем чаще, тем лучше. Это Станислав Александрович, друзья, а, кстати, тоже я Евгений Александрович. Берлое окошечко, Домашня. воспитанная на молоке, сметане. А у меня что-то чешется, блин, в области паха ниже. Машка же кусает она, вот, и, и она же, она... Она же кусать не как комар, там, подлетел комар, чуть пробил там кожу, да, и сосет кровь. А мошка, да. она вообще, она получается вот такие зубы и одни крылья, короче. Такой вампир мелкий, блин, противное такое существо, блядь, на планете, понял, это мошка. Ну, в общем, она тебя кусает, она отрывает плоть твою, маленькую пускай будет, кусочек плоти твоей, короче, отрывает просто. Нужно понять, что русская наша природа Это просто кайф О, О, прям. Друзья, я спускаюсь по ступенькам Видите, да, какие ступеньки э, Крутые Смотрите, какая красота. У -у -у. Друзья, смотрите, как здесь красиво. Я денежку нашел. Покажи. Сейчас, подожди, держи, держи, держи. держи. Друзья, вот такая вот у меня монетка. И я хочу загадать желание, как это сделал Ставт. Друзья, друзья, надеюсь, что желание, которое я загадал, а я загадал не одно желание, сбудется. Что тут волочка? Наш лес посади свое дерево. Чем можно здесь снимать. И о чем тут можно говорить? Несет вообще никида Я вообще не понимаю этого. Чё тут можно снимать. Смотрите, люди, какая вокруг красота. Насколько прекрасного вокруг те же влоги а если ты умеешь конечно да. о вот это сними и вот куда-то идет э, туннель труба я думаю может потом посмотреть сходить, куда она ведет может нырнешь не прям в кепке горять не буду лучше очень, ну, очень да. пиздато водичка извиняюсь за свой английский. Джека, Джейнерал Моторс, ты че там потерялся, ты ищешь свой остров. И как-то случайно я себя снял, я вам это уже говорил в предыдущем ролике. Снялся я просто, вот сломал по улице, мне скучно было, я достал камеру, устал себя снимать. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Где ты, блин, где ты намочил я? Да выкинь их вообще Выкинь их в <смех> Наш русский самогон Ну-ка, расскажи подписчикам, что такое самогон Что рассказать, как его варить, что ли, самогон? Не, я за здоровый образ жизни Потому что я сейчас не пью От мофито <смех> тоже бывает безалкогольный Ща бы косячка бы дернуть, Не помешало бы это уже за кадром, наверное. Да? Друзья, если вы также считаете, пишите в комментариях. Давай нажимай, да не мужик что ли, Сильнее давай, давай, жутёк, я верю в тебя. Думаю, вам этот видос зайдет, поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки, комментарии, обязательно подписываемся на мой канал. А также можете донатить а, а номера электронных кошельков и ссылочка на донат будет в описании под этим видео, друзья. Кстати, никогда не гонитесь за деньгами, друзья, потому что деньги, если вы будете ставить цели, а деньги, вы никогда не добьетесь результата. Я это понял. она на собственном опыте. Если вы будете известность деньги, там к вам не придет неизвестность, друзья, ни деньги к вам не придут. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Джека, оставляйте комментарии и до встречи, братья. друзья, красота Вот этот вот храм Там вдалеке Храм Николая Чудотворца Я уже его для вас снимал Вот над ним воздушный шар видимо Шара с этого воздушного тоже люди снимают Как с квадрокоптера видео Вот этот храм И прям сверху Воздушный шар парит Друзья, Два сердца это первое, а вон, там второе. Раз шар. В форме сердца. И, и, и два. Тоже вот сердечко такое летает. Раз. И два. И по центру белый. С красным Друзья, вот шар идет на взлет. Я немножко, говорит, запыхался бежать. Думаю, по моему дыханию вы слышите, как я бежал. Чтобы для вас поснимать. Но много не успел. Он уже оторвался прилично от земли. Поэтому извиняюсь за мат, если где-то Проскочила словечка. Насколько я бежал радостно. И не успел, что других слов теперь нет. А, все слышите там. что там у нас газовая, да, стоит? Горелка. Наверное. Такой вот шар. А ты был похож больше, друзья он а, оторвался так прилично уже от земли и летит высоко высоко в небо Фух. надо бросать курить друзья что я уже люблю не те что 20 лет были вот он такой красавец друзья вот такой вот шар воздушный идет на посадку Смотреть, какая красота Друзья, вот такие вот поля Мы ищем одно место Своим знакомым стафом сказал что водопад, очень живописное место а пока что мы вот ищем пизоны по такой дороге неровный я уже запыхался на по полного дыхания я уже вздыхаюсь уже жарко но сегодня солнце не так печет такая вот картошка тут растет мы вышли куда-то в поле Здесь три совхоза, и не четыре. А, с этим четыре будет, и в стиле три. А, вот эти вот дома напротив стоят. Нам нужно было на ту сторону переходить. Такая вот дорога ровная. А мы пошли здесь, по этой стороне. А. Так, вот все заросло речка чуть дальше вам покажу, сниму, не буду постоянно а, сжечь аккумулятор в телефоне. Не пройдем, не пройдем, да? А что там? обрыв и вода. Да, здесь все заросло. Друзья вот впереди. Стас. Станислав. Кстати, у меня есть отрывки его играли на гитаре, мы были в музыкальном магазине Может быть даже я в это видео его вставлю Как а, разбавить видосик, разбавить не может. А, Как горячий кофе водой разбавляют или горячий чай Также я разбавлю этот видосик Скажи что-нибудь людям Находимся где-то в Ебенях и Купкинях Да, такое у нас путешествие маленькая идем идем не знаем куда не видим куда человек уже разумся босиком идет а я в кедах в кедр, и ноги у меня уже засыпается песок длина вот, прям мне в кедах, друзья друзья я вот человека уговариваю посниматься он все это идет в обратную в обратку как это правильно в отказ ну, вот деревня называется хуево кукуево вот, да. отвали отвали не деревня называется прогачева поселок Трогачево. вот и я считаю то что например себя я друзья снимаю да выкладываю вот у меня год назад не было такой белой бороды да я не был такой седой да а, друзья как сейчас видно да у меня белая борода не да вообще такой ну как а, саффипаха кстати Это как этот, как э, правильно сказать джигит вот, я, вот, джигит а, не у меня белая борода вот, не успошите а глаза да и друзья вот я считаю то что у меня год назад была белая борода, да. А завтра ойси появится, да, я сейчас могу уже посмотреть с там с нормальным причесоном да, друзья. А послезавтра там у меня последний зубик выпадет, да? Что там у нас? Гребанный насос, мы здесь не пройдем. Не пройдем, подожди. Подожди. Я посмотрю тоже. Народ такая вот здесь место субтропическое или тропическое видите главное мне не полететь не с телефоном а, тогда съемка а, прекратится и вам нечего будет смотреть друзья вернее не о чем даже скажем так не то что нечего видите да есть такое вот болото короче друзья как то мне отсюда его надо выбраться Друзья, вот мы ищем водопад, вот, здесь, короче, такая вот место, мы дорогу искали, чтобы дорогу, пере... короче, переплыть, как то это озеро, пешком желательно переплыть, но у нас не, не получается никак, видите, это все картофель, все, картошка, картошки, такое вот небо красивое, да, голубое-голубое, и облака такие белоснежные сливочного цвета такого, молочные, а вот это серое, кстати, оба. это Оно дело будет дождь сегодня и гром. Вот, друзья, мы идем и никак это никак не можем а, выйти. А. Я вот не пойму. Нам, короче, друзья, один мужичок а, сказал, что здесь где-то поблизости водопад есть прикольный. И там можно отдыхать, жать шелки, стоят столики. Очень, короче, необычно. Но я хотел для вас это место поснимать, необычное, да, пока мы идем, друзья. Но что-то я. Вернее мы со Стасом. Но что-то мы со Стасом пока не можем найти. Да, это место. Станислав Александрович, чем чаще, тем лучше. Это Станислав Александрович, друзья. Я, кстати, тоже я Евгений Александрович. Это Станислав Александрович. Мы купчик. сним... Будешь купчиком? Да, мы снимаем. Купчик. А, кстати... Голубчик. Подписчикам, расшифруй, что это такое. Это крепкий чай. Типа чефир? Нет, это не чефир. Это такой крепкий, такой хороший чай. Угу. Ну, выпьем за свободу. За выходные, незапланированные, которые нам дали, которых мы не ждали. Свободу я подразумеваю, вот это небо. Друзья, вот оно, вот это небо. Облака. Облака. Природа. Ну, природа, это, бля. Трава. Лето. Да и вообще здорово. Ага. Я просто кайфую на природе, я просто кайфую. Я возмещаю потерянные нервы свои, здоровье, может быть, вот стараюсь ходить босиком uh -huh. ну, друзья, Станислав, чтобы, босиком. Чтобы э, плохая энергетика уходила в землю, И ты наслаждался созданием нашего Создателя. Становишься ближе к Богу тем самым. Будешь? Я. Yeah. Ну, давай, давай. Попробую твоего чудо-напитка. Надеюсь, он не отравленный. Прости нас, господи, никого, Я дойду нормально обратно. Да, друзья. Вот, так, возьму. Пока салфеталку не стал, брать, чайок довольно-таки вкусный. Надеюсь, туда Станислав Копилина не добавил он вот. человек неплохой, поэтому... Вот. Хотя, вроде, смотришь, смотришь, человек... Спокойно, он маньяком оказывается. Надеюсь, он не маньяк, не серьезно. он про себя. Вот, друзья. Прям как рокер так выглядишь. Это, в принципе, есть же рокер, да? Да, ну правда, мотоцикла нету. Казак без коня, короче. Друзья, ну, быть, казак, друзья, давайте... Э, Поможем я... Станиславу Александровичу купить королей. Да, я ну, укажу ссылочку под этим видео на, на канал Станислава. Он там на гитаре играет, он, кстати, неплохо на гитаре играет даже офигенно я скажу, вот, и вы можете ознакомиться с его творчеством, и заодно а, он там у себя укажет банковские карты, реквизиты, и вы можете ему ну, там, ты гитару меняешь, а, подкинуть на гитару, то сколько может, там кто 5, то 10 рублей, а если быть точнее, задонатить, чтобы не писали, я вот тоже часто прошу донаты, на свой канал, вот, и люди говорят, что я типа, милости не прошу, нет, это не так, а для тех, кто не знает, на ютубе это... Ухо-ухо, друзья, залетело а Для Ютуба это распространенная, так сказать так Вещь, когда ты просишь а, донат И люди тебе помогают, чтобы интересно было смотреть канал Поэтому ну, давайте, кто что может Может быть даже А может у кого-то есть мотоцикл Он нужно стоит в гараже И он, вот Станиславу, его в дар бы Ты, кстати, в технике же да, хорошо разбираешься И он приведет его в порядок и будет человек ездить если у вас есть такая возможность, вы можете, в принципе, избавиться от хлама, а человеку сделать приятное. Как ты умеешь причемпуривать? Друзья, вот такое вот озеро. Мы пришли на озеро. Вернее, мы мимо этого озера проходим. Никак не можем водопад найти. Нам сказали его обойти. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И там дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Вон там где-то э, находится этот водопад. То есть за прудиком, за речкой за этой, за озером вернее. А уже все, да, перечислено. И прям там, за берегом, вернее, за берегом этого озера э, есть какая-то тропинка, и она выводит именно к водопаду. Я так понимаю друзья, вся вода отсюда сливается туда То есть проходит там видимо какая-то труба или что-то Может какой-то ключ бьет а, то, что, а тот же что и в этом прудике Тот же самый ключ Это мы разберемся уже там на месте Тогда дойдем Вот так вода Просто божественное, хотя и грязное, но зато дает энергетику, блаженство, единение с природой, открывает что-то, что-то в тебе. Что мы все связаны с космосом, с небом и с Богом. Джека, Дженерал Моторс, ты что там потерялся? Ты ищешь свой остров. Видите, как это способно зарифмовал. Как тебе вода? Отлично! Да? Самое главное, это природа Такая, друзья, природа И единение с природой Можете наблюдать мостик, кстати, да Давайте приблизим Такой вот мостик Какие дальше планы? В плане? Ну, на сегодня А у вас есть план, мистер Хикс? А у меня нету планов Есть пару планов, да, прийти к водопаду, и поснимать водопад Двигаем дальше да. У кого-то вырвали клок-малон Где? Нифига себе, тут оборотень что ли? Смотрите, друзья СН-6 А мастелку может... шевели где? Телку шевели? Телку шевели. Ловился, но ну, может быть, может быть. Вырвали коп ловуш, не давали. Ага. Какая-нибудь эта история есть у тебя, сейчас интересная для наших а, друзей, подписчиков, а, просто ним а, проходящие люди. Это мое любимое выражение, друзья. А, может, а, какую-нибудь историю с людьми поделиться? В общем, я вспомнил про Машку, это. Вот сейчас машка кусает. Если я просил, блин. А, человек не хочет, чтобы его ноги снимали, ну? Зачем мне об этом Женя, <свеч> блядь? Жека, Жека. Джекер, блин. Давай, рассказывай. Короче, <свеч> что получается? Заехали в дремучий лес. он Это, наверное, тоже где-то в августе было. Жарко. А лес реально дремучий. Вот. А заехали мы. Это... Я не помню зачем, но мы заехали в лес, короче. И мы немного так получается забл... заблудились. В этом лесу. И напала машка. Вообще жестко прям, блин. Вот такая куча. Кусает со всех сторон Я очень не знаю, что делать Бегу в машину И это... Беру одеколон, а мне что-то чешется, блин В области паха ниже А я, ну, в джинсах такой это, Джинсы широкие такие и. Сам в траве иду, как бы, получается и у меня внутри что-то в брюк, что-то чашется, блядь. -мо. -я. я думаю, что-то не то, блядь, что-то не ладно. Взял ади Снимаю этот ремень, открываю. И я в шоке. Я увидел, там прям рой маски у меня внутри. И все напали на мои яйца, в общем ты представляешь, что это такое? Это, это сложно представить понял. Ну я как автоматом беру этот, одеколон и брызгаю туда, ну, чтобы машку отогнать. И тут такой эффект! Ты представляешь это какой эффект? Это, ну, сейчас попытаюсь это рассказать. Взрыв атомной бомбы. Угу. Машка же кусает она. Вот. И, и она же, она, она же кусает не как комар, там подлетел комар, чик, пробил там кожу, да, и сосет кровь. А Машка, она вообще, она получается вот такие зубы и одни крылья, короче, такой вампир мелкий, блин, противное такое существо, блядь, на планете, понял, это Машка. Ну, в общем, она тебя кусает, она отрывает плоть твою. Маленькую пускай будет. Кусочек плоти твоей, короче, отрывает просто. Вот. И как бы остается там рамка такая. Нет, ты заливаешь одиколоном. Представь, какая боль. У меня такое впечатление, как будто яйца мои зарвались просто. Я там аж такой, как зару, понял там. Мама дорогая! Друзья, это довольно-таки неприятные ощущения, наверное, были, да? Блин, ну я не могу, у меня столько красноречий, слов нету. Не хватит, да? Не хватит, как это передать вообще реально. Это, со мной попал там, блядь. мужички, дать блядь, что случилось, блядь? Чего орешь, понял? Ага. Ну я им объясняю, они там ржут, они-то упакованные там все, сетки одели там, завязались, короче это, там. Ну они-то знают, а я-то еще не в курсе там эти дел, даже, угу. такое бывает с, с мошкой-то Вот такая вот, друзья, история у Станислава Вот, друзья мои, вот эта красота местная Ну по местным меркам мне, мне нравится Оценитесь. Природу надо ценить и беречь. Она хоть и маленькая, ну. Но... Природа, она всегда будет природой. Да, друзья, мне тоже очень нравится. Такой вот замечательный вид открывается. Хотя мы вот тут вообще на скопанной поверхности, на каком-то огороде, можно сказать. Но посмотрите, какая красота. Это опять же ай. Хотя можно сказать полное говно. Это как так? Здесь не стоит покрасивее. Да? Но... Друзья, если вы также считаете, пишите в комментариях. Может, вы э, напишите, какие есть места интересные, куда стоит съездить, побывать, поснимать. Вот. Да и просто отдохнуть. Мы вам очень будем признательны. Признательны, вернее, извиняюсь. А также за а, большой жирный лайк, аванс, естественно, и а, комментарии. И также подписочку вашу на канал. А также под видео будет канал Стаса. Ссылка на канал Стаса. Это чел, который идет впереди вот и как бы вы можете на него подписаться поэтому вот такая вот машина приезжает поэтому так друзья такая вот красота еще разочек вам покажу разок такая вот друзья красотень но вот человек видите говорит что видел места лучше друзья такая вот здесь как уйти к водопаду, мы идем к водопаду, все-таки попробуем найти этот оазис Такая вот здесь площадка Здесь, правда, другой водопад Вернее, видите, да? Такая канализация, здесь люк Можно спуститься вниз И, и, и такой вот мостик, друзья Не знаю, если наступить, не провалюсь Дороги да бы нет, мостик и от озера. Такой вот, друзья, открывается вид на озеро. Такой вот, друзья, водопад, на мой взгляд, очень красивый. Очень необычно. И вот куда-то идет э, туннель, труба. Я думаю, может потом посмотреть, сходить, куда она ведет. Куда она приведет. Нас с вами, друзья. И сюда да, ступеньки. Друзья, ну теперь, наверное, я умный, потому что я... У меня запотело лицо, друзья. У меня запотело лицо. Вот. И я тоже не хочу отставать от одного гражданина. Он уже есть на других... Вернее, он уже есть в этом моем видеоролике, но других тоже, кстати. Я вот так вот умоюсь. А, да. Кепку-то хочется Да, прям в кепке. Можешь нырнешь. Нет. Прям в кепке. Нырять не буду. Ну лучше. Очень, очень пиздата водичка. Извиняюсь за своангийский. Очень водичка холодная. У меня лицо уже все горит, уже жарко, душно. Вот. Но вода и пить, наверное, нельзя, да? А пить мы не будем рисковать ее пить, хотя если плавать и нырять, я наверное сейчас подниму штаны, потому что мне уже потом разуюсь, потому что мне уже, друзья, жарко так ходить, вот, может даже сегодня я для вас искупаюсь стас меня поснимает Это сегодня он мой оператор а я его мы снимаем друг друга Он, кстати у него тоже youtube канал есть он начинающий блогер я вот его подталкиваю на съемку чтобы он занимался съемкой и не бросал побольше видосиков для вас пилил для вас друзья и подписчики вот Мы ну, даже если вы не подписчики надеюсь вы скоро ими станете вот и получается так что мы теперь будем пилить видосики для вас и выкладывать их в youtube и Поэтому добро пожаловать ссылочку на Стаса вы можете найти под видео в описании. Также если вы это увидели в видео у Стаса, то меня вы тоже, в принципе, можете найти. Я думаю, этот паразит обязательно там ссылочку на меня оставит на своем канале. Если не оставит, то сам дурак. Я свободен, словно птица в небесах Я свободен, я забыл, что значит страх Я свободен да? ну. Вот, блин, вот это красота, блин Не, на самом деле, наша Россия все-таки красивая страна Даже вот этими маленькими кусочками Можно понять, что русская наша Природа, это русская, наша. Не какая там зарубежная хуйта, да? Да, Россия. Ща бы косичка бы дернуть не помешало. Ну, Это уже за кадром, наверное. Чай будешь? Я, ну да, попью. Я, подожди, я, пока я оператор у нас видеоператор, друзья, я снимаю человека кстати смотри здесь здание не пахает mm. недвижимость я хотел вот как раз тебе сказать вот это мне домик нравится он хотя бы такой не это, ну как сказать э -э бедненький сарай блин но на него так смотришь такое такое место прям блин от души волшебное до да, солнечное какое-то да, как да. отдыхать шашлыки жарить, вот Друзья, приятно, чисто, аккуратно, и тут смотришь озеро, блин. А я бы, знаешь, как сделал даже, поставил бы шезлонги, говорил uh -huh. бы хорошего кофе, uh -huh. выкурил бы хорошую сигару. А почему не Махита? Не, я за здоровый образ жизни, потому что я сейчас не пью. Так Махита тоже бывает без Ну вот. Я в этом, конечно, не разбираюсь. Махици там все-таки. Я знаю, что такое самогон. Наш Вы... русский самогон. Ну-ка, расскажи подписчикам, что такое самогон. Че рассказать? Как его варить, что ли, самогон? Да нет, что это такое, может кто-то не знает. Много городских жителей. Виски, там коньяк. они знают, а вот самогон не знают. Местный. Джек Дэниелс, местный, uh -huh. не подкрашенный, короче, это наша русская водка, домашнего производства, которые, кстати, делали наши предки, бабушки, дедушки. Друзья, подписывайтесь на канал Джека, ставьте лайки, пишите нами вверх, Тут комментарии, комментарии думаю, как... ну и все такое. Да, там человек. Будьте с нами. От души говорит, потому что видосы у нас будут лежать как на моем, так и на Стасовом канале. И будем продолжать беседу. И будет счастье в вашем наш... доме, да? Да. Какая вот, друзья, красота. Вообще, как блин. в раю, да? Свобода, просто свобода. Это кайф. Это неописуемый кайф просто, Вроде смотреть-то нечему, блин, но столько счастья, блин. Ты можешь как-то, блин. Да, друзья, такое вот небо, такая вот красота, друзья. Вот такой вот здесь трактор стоит, а, такой вот крутой трактор, а, посвящается всем городским жителям, кто никогда не видел такой вот техники, сельхозтехники, скажем так, такой вот такие колеса большие, такой вот. Трактор. Номера я не буду светить. Хотя, в принципе, это не автомобиль. Ничего страшного. Не угонят. Такой вот трактор. Такие вот здесь а, домики. Удачный поселок. Скажем так. Такой вот дачный поселок, друзья. Ну, вот еще разок. Давайте посмотрим. Вот такой вот трактор смотрите какой Какая морда у него И вот друзья трактор как пойдем-то как пойдем веди нас сусанин веди нас герой а как там дальше помнишь идите вы нахуй я сам здесь впервые да а, но... вот, вот вот у нас Ты же знаешь. Ну, интересно. О, хорошая мужик с водой. Да? Да, значит, дорога будет полная. Видите, друзья? Значит, дорога будет в полноте. Ага. В прямом смысле, я того слова. У тебя уж плечи, кстати, обгорели. Да? Ну, это здорово. Я, значит, вот чего-то здесь мы не выйдем это точно Но. нам надо дальше вон друзья а у меня день не прошел так просто уже свернул колонка хочу пить вообще мне прям ай у меня прям горло жмет друзья Давайте я вот самое главное чтобы что-то другое не жало Но. Вот давай нажимай, ты чудо, ты не мужик, что ли, сильнее давай, давай, женьяк, я верю в тебя. Что ты сможешь? Можешь, во, блин, молодец, блин, справляйся. А, фу. Друзья, жарко. И во, давай. Во, блин. Можешь заверкать? Ага. друзья такая вот колоночка вода а. А, с ногами да? б прям с ногами меня весь рост не очень легко друзья вот такая вот ну, холодненькая водичка я хоть умуюсь попью потому что жарко уже реально друзья жарко из не не Вот. все попил воды и можно снимать дальше друзья тут такой вот пушистый зверь прибежал да стас какая кошечка да? беру я кошечка домашняя Воспитывая на молоке с Скажи, да, я такая. Давай я тоже тебя поглажу, пушистый друг. Кс -кс -кс. Иди сюда. и тут какая нежная. Кошка прям вообще ласковая, ласковая. Смотрите, друзья, как она ласкается. Так. Такая вот встречает нас, видите, как хорошо. Я тоже тебя поглажу. Ой, ой, ой. Она даже облизывает руки. Все, кошка. Весна, походу. Это кошка. Да, это кошка. Пошли. Это кошка, друзья. И как можно не любить после этого животных? Вы мне скажите, как вот можно таких таких нежных да, не любить? Таких созданий наших друзей меньших. Детишек ладно давай пока давай, мурти помурти давай пока все нам пора идти проводишь нас видите друзья она провожает все давай друзья вот такая вот здесь даже есть избушка на да. Курив ножка. уже старая такая, а, и дорога вниз, к а, водопаду, слышите, наверное, да, шумит вода, надеюсь, я из верным путем, вернее, мы идем. Такой вот Зил, по-моему, стоит, да, друзья, это, наверное, Зил, старый, старый. Друзья, я спускаюсь по ступенькам, видите да какие ступеньки, э, крутые, прикрутые, хотя в принципе вполне нормальные ступеньки, обычные вернее, и мы с вами идем в райский оазис, уже спускаемся э, Спускаемся, спускаемся, аккуратненько, чтобы не споткнуться, не упасть, не разбить себе нос, или еще что хуже, себе что-нибудь сломать. Идем. Кстати, какая-то то ли пещера, то ли яма. Вот, видно вам, да? Вот так вот я поправлю экспозицию. Она теперь заблокирована. Какая вот что-то похожее на пещеру, друзья. Ну и такой вот райский азис вернем чуть дальше водопад этот друзья водопад пойдемте быстрее быстрее не терпится посмотреть что же это за такой друзья а, водопад смотрите какая красота Друзья, смотрите, как здесь красиво, прекрасно, не знаю, божественно. Так что, есть такой вот холодок, проклада такая, хотел сказать, мятная проклада нет. Прохлада, как в теньке, когда от жары прячется. Какая вот, друзья, прохлада. Видишь, такой водопад. Главное, у меня кисловичка туда, вниз. Какая вот, друзья, прохлада. Видишь, такой водопад. Видишь, да? Как красиво. А, такие славочки вот такая красота друзья посмотрите вот так здесь прекрасно скажем так слышите друзья да так а, какая вода вот она зурчит вот такие вот Здесь лавочки, столик, а, мангал даже есть, можно пожарить шашлыки, приготовить на углях мяско. А, вот такие вот угля уже лежат, видимо заготовленные. Вот он Стас пришел. Ты, тренер Моторс. ты где был кстати? Блин, тут такой кадр, блин, был. Тут бикую спугну. Все, я нашел путь, короче, мы сейчас отсюда пойдем. Да? Да, видите, друзья, как Здесь круто. Здесь много. Пиво, лодка, рок-н-ролл и девчонок тоже. Девчонки, если есть желание с нами зависнуть в хорошем месте, звоните, пишите. Решим. Да, друзья, в том числе и девушки милые. Имейте в виду, что... Мы можем с вами вместе отдохнуть. Ура! Или приезжайте сами, да, и отдыхайте В принципе, дорогу мы вам показали. Yes! Да! Yes. Поэтому у вас гости приглашаем, а если вы не хотите к вам гости, то приезжайте сами и отдыхайте. Здесь, в принципе, есть все условия для отдыха. Самодельный водопад. Да? Самодельный водопад. Друзья, про водопад тут, конечно, сказано слишком, это просто самодельная дамба, но все равно молодец тот, кто это сделал. Здесь у него руки и фантазия. Пойдем покажешь людям. Ты вот. я просто педр. Вот, вот, что тут? Сам может пройти. Вот, друзья. Ход бесплатный, пока что. Смотрите, какая красота. Здесь, кстати, вот камни. Здесь а, столик и такие лавочки. А, Довольно-таки очень интересно. Очень а интересно. Холодная. Холодная, да? Да. Я денежку нашел. Сейчас покажи. Сейчас, подожди, держи, держи, держи, держи. Я отфокусирую. Вот, друзья, видите? Один рубль. Ну что, заберем на ну, удачу, что ли? А, кинь, кинь, загадай желание. Наверное, люди кидали, загадали желание. А спиной, знаешь, да, надо спиной повернуться. К водопаду, по-моему, в ту сторону. Куда-то лицом повернуться, или нет? Или наоборот? Про себя загадай желание. Все. Утопил монетку. Загадал желание. Но какое, друзья, такое желание, мы вам не скажем. Потому что тогда оно не сбудется. А сейчас, кстати, тоже у меня есть монетки, я кину и загадаю. Вы видите, даже здесь кто-то живет, что не где. кто-то забыл. А что за футболка? Друзья, отни мы принесли, не думайте. А на натуре вот висит, мы только увидели. Что за футболочка? В наш лес посади свое дерево. Вот такая футболочка. Вливайся в нас погрузься. Ну-ка, ну-ка, можешь еще разочек взять, показать? Нет, не, не буду. Друзья, ладно, давайте я покажу. Такая вот футболочка. Интересная. Да, да. Я, кстати, в своей жизни, друзья, я просто сигарету зубах. Я а, в, нашей, а, в своей жизни, друзья, сажал уже деревья и ни одно Поэтому как бы я могу этим гордиться, в принципе. Потому что я в этой жизни что-то посадил. Дом пока не построил. Начал только. Но вот э, дерево я уже успел посадить. Такой вот мангальчик. И.. И. и, и, и, и. Такая вот красота, друзья. Такая вот. Красотень и наши вещи. Друзья, вот такая вот у меня монетка. И я хочу загадать желание, как это сделал стат. Кинуть монетку. И. такое желание, кстати, я вам, друзья, не скажу. Это будет наша с вами, вернее моя маленькая тайна. Ну, теперь уже наша с вами, друзья, потому что вы это видите. Может. Дай бог. Сбудется, узнаем. Наверное, я буду кидать монетку, а, в сторону, куда вода текает, а, водопада. Как ты считаешь, так? Ну, все правильно. Нет, я не знаю, выбирай сам. Ну, наверное, да, я буду монетку кидать. Лицо сделать попроще. Я загадываю желание. Взбивай меня. Что, друзья, я сюда. Давай, да сейчас разжай, бесит. Что? Надеюсь, мое желание, что я загадал, оно не одно. Сбудется Друзья, друзья, надеюсь, что желание, которое я загадал А я загадал не одно желание Сбудется И исполнится все то, чего я так сильно хочу Но об этом я вам говорить не буду Опять же, это останется маленькой тайной Друзья, вот такая вот здесь вода Давай я подальше пойду. блин, где ты намочил я! Да выкинь их вообще! Выкинь их водопад! Друзья! Вот это природа! Выглядишь как Марио, блядь! Так. Давай попрыгай, Марио. Я! Я как Купер да, как Друзья, какая здесь вода? Я даже не знаю, я бы нырял, там не очень глубоко, я просто ноги, наверное, сломаю, да, от Но вода очень прикольная, я советую вам всем сюда приехать, пожарить мясо и, естественно, главное, ноги не замочить, друзья. что вот ноги это здоровье. Друзья, у меня разрезан следует. А что зайди сюда? Ну, смотри. Не упался. Вот так, друзья, тут охуенно. Вода прохладная. Можно даже купаться. И вода холодная, друзья. О, блядь, друзья, вода. Вода реально ледяная. Наверное, я буду уже вылазить, потому что я не хочу запалить. Но это кайф, это рай, Приезжайте туда обязательно. Все, друзья, я пошел вылазить. А ноги, ноги попали в таз, да? Да, да. Давай, давай. Друзья, друзья, пойду я наверх По лесу вернее Барил, бля Прыгай давай, барил, бля Все это делаю я ради вас, друзья Все это делаю я ради вас Вода холодная Ноги я <связь> У меня сука горло болит Молись Вода ледяная, друзья я вот все ноги намочил. И вот уже мне, в принципе, не жалко сделать вот так. Потому что ноги все равно уже мокрые, вода холодная. А, я стомики плаваю сам, да? Там-там. Короче, друзья, я уже замерз, уже пора выдвигаться. Давайте ужимать мои деды. Такая вот вода. Давайте их помоем. Помоем седу. Я знаю эти водипоны. Друзья, эти выебованы, я делаю, мочу свои ноги, вернее, их до этого намочу. Блять, сука. ебать, все, видите, я хочу помыть ноги, чтобы когда я пойду сейчас в оптяжитие, очень жарко, да, и когда у меня будут влажные ноги, мне будет комфортнее, потому что они от сырости будут охлаждаться, вот. И, кстати, для тех, кто в жару гуляет долго, вот, и изнуряет от жары, а воды рядом нету попить, вы также можете намочить свою обувь, вот, и, и идти по улице, да? Вот, в принципе, вы меня можете принять за пиздобола, я вас тут забалтываю, вешаю вам лапцу на уши, друзья. Ну, а действительно так, когда вам жарко, вы можете намочить главный убор или обувь, вот, и просто у вас будет влага, как вот цветы, когда вы поливаете, они же тоже э, корни подпитывают, да, ноги, друзья, это наши корни, как бы, ну, как корни у деревьев, да, вот деревья, вот корни они в воде, видите, какое дерево, оно, в принципе, не сухое, Также вот и я, я буду идти, ну, оно, конечно, немного такое уже, не очень красивое, вот, наверняка, просто оно в стоит, вот, в принципе, я вот тоже выливаю воду с косовок, надеюсь, я дойду нормально, а может босиком наши друзья, пойду. Не знаю, если мне будут ноги а, натирать обувь, поскольку у меня резиновые мышки, видите, да? Вот, кстати, у меня конверсат, друзья, а, фирма Конверс, Правда, уже заплатка именно подошву, но все равно. А, я обожаю фирму Конверс, вот, и без голоса, тоже прикольная, тоже фирменная. Поэтому, как бы, наверное, пора уже выдвигаться в общежитии. В принципе, мы для вас с отцом все снимали, вот, и... Думаю, вам этот видос зайдет, поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки, комментарии обязательно подписываемся на мой канал. Также можете донатить номера электронных кошельков. И ссылочка на донат будет в описании под этим видео, друзья. Кто будет в описании. Поэтому не забываем. водопад! Бля, как бы не наебнулся. О. Сколько, Это... да? Это просто сказь. О, -о, -о, -о. О, -о. О прям. Смотри, не наебнись, как я. много пожарить не буду. Я не умею многословно разговаривать как джека. Но здесь классно, свежо и приятно. Друзья, вот такое вот здесь болото. И мы с Астасом идем. Идем через болото, друзья. Сейчас даже вам покажу. Здесь вот доски. Видите, да? Мы идем в общагу обратно такие вот доски и вокруг болота главное не провалиться ноги я уже намочил в принципе мне ничего не страшно но здесь а, торфяники и можно остаться навсегда не найденным поэтому рисковать не будем и пойдем осторожно мы решили срезать путь друзья Надеюсь, мы дойдем благополучно, видите, да, здесь, наверное, щучка водится, можно порыбачить, прийти нам позже сюда со Стасом и попробовать что-нибудь поймать. Крупненькое, хищненькое, вкусненькое, естественно, тоже. Такие вот здесь тропы мы проделываем, такой себе путь. Что-то наверху уже, да? ты Да? Думаешь так? Ну, Подожди. А здесь что? А здесь дорога, поле. О! Так мы двойной путь с тобой сделали, да? Не а? Не да. Друзья, видите, как мы вышли туда? Мы вот отсюда-то и ходили. Да. Точно, мы отсюда-то и пошли сюда. Поэтому, друзья... Вот вон, до того столба ходили. Ага. Дальше даже. Видишь? Даже дальше. Когда не знаешь, где находится, вот так и блуждаешь. А оно-то было, вот оно. Ну да. Друзья, думаю, вы запо... запомнили, а, как сюда дойти, прийти. Вот а, дом. Красный дом, ориентир. Ага. Поэтому, а, думаю, вы тоже приедете в это место, как и мы, как и мы его найдете. Че, обратно на вахту да пойдем в общежитие да. вот поэтому я говорю сейчас вот обратно надо да, общем... драхта тебе драхтар сейчас мы обратно да с тобой в общежитие наверное Драхт. да уже Ладно. никакие дела делать не будем поэтому я и говорю мужик снимай снимай я вот тоже снимаю понимаешь ютуб это бешеные бабки чувак вот да. бро я не знаю друган Потому что я вот пацанам говорю, тоже сами вагончики, друзья, живут, говорю, снимайте. Они о чем мы будем снимать. А я говорю, что о чем угодно, смотрите, люди, какая вокруг красота сколько прекрасного вокруг, те же блоги, я вот тоже, когда начинал снимать, я ломал себе голову, чего, о чем, а, с чего начать, у меня просто лопалась голова, взрывались мозги, закипали просто, кровь во мне закипала, я не знал, что, о чем снимать, как бы пробовал там разные тематики, там разговоры там с мертвыми, сейчас модное ВП потом там обзоры, там телефон у меня был, на него обзор делал, то есть это мне лично самому не зашло, и как-то случайно я себя снял, я вам это уже говорил в предыдущем ролике. Снялся я просто вот шел по улице. Мне скучно было. Я достал камеру, стал себя снимать. Потом посмотрел, думаю, да это же Айс. Это то, что я так долго, как Губ поет в песне, да, читает вернее рэп. Айс, бэби, айс, да. Также у меня это Айс, народ. Потому что я понял, я себя нашел именно во блогах. Мне очень нравится путешествовать, ездить. Но пока что у меня какие-то путешествия. Я мотаюсь по вахтам и снимаю, снимаю то, что вокруг, там, какую-то природу меня куда-то заносит в далекие в далекие места как вот сейчас там самую жопу вот э, города города дмитров а дмитровский район поселок огачева да тут видите сами вот мы со Стасом нашли нашли у меня э, ноги я друзья что-то реально мотеха лишь бы не заболеть потом пожелайте мне выздоровления вот я долго искал и поэтому я всем говорю столько вокруг вот друзья столько вокруг прекрасного снимать можно о чем угодно у меня даже штаны спадают от возмущения моего Можно вот. снимать столько всего, столько в этой жизни. Прекрасно утворится, да, еще раз повторюсь. И просто снимай, что происходит вокруг. И просто ассистирую, или как это, как дирижер вот палочкой махает. Просто помогай вещам а, происходить, происходить в кадре своим чередом. Да, просто украшай этот кадр, друзья. Видите, с меня даже толстовка спадает санами. Просто просто помогай а, помогай природе своим присутствием в ней. И все. И все у вас, друзья, все у вас, друзья, будет. Поэтому не вешаем нос. А, я думаю, что после просмотра этого видеоролика у вас тоже настегнет какое-то вдохновение. Вот, Может, слова вам. Кстати, никогда не гонитесь за деньгами, друзья, потому что деньги, если вы будете ставить цели, а деньги, вы никогда не добьетесь результата. Я это понял на собственном опыте. Если вы будете известны с деньгами, там, к вам не придет неизвестность, друзья, ни деньги к вам не придут. А, всегда пытайтесь... Я не знаю, получать от этого максимум удовольствия, максимум кайфа. Тогда, друзья, у вас все, все будет. А если вы будете хотеть сразу там миллионером стать и известным блогером? но ну, такого навряд ли у вас будет, друзья. Как это вообще можно слушать? Чего? Вообще... Что можно здесь снимать, А О чем тут можно говорить? Несет вообще никуда. И, и я вообще не понимаю это, блядь. тут можно снимать? Ну, поля, про. Это прус. Ну природу, блин. Это красиво. Я не знаю, что ты там вообще, это, ну... конечно, ты причепорить умеешь, конечно, да. О, вот это сними. Орел. Ох, красавица! Видно, нет? Да О, Очень блин. далеко Символ свободы Это символ свободы Знак байкера Знак рокера Это хороший знак Как Кипев поет Я свободен Ну и так далее вот. Поменьше болтать, побольше делать. Надо стараться уединяться с природой, с небом, с солнцем, наслаждаться этим. Это здорово. Это вообще классно. И для здоровья полезно. Надо путешествовать лучше, Чем больше, тем лучше. А че ты, блин, деда? Языков там, блядь, трещать, блядь. Ни о чем вообще. Ни о чем. Надо делать что-то, Что-то надо реально снимать. Что-то интересное. Ч болтать-то? Ч болтать? Надо делать, делать, как бы. Движуха, движуха, короче, там сидела. Ну я так думаю. Вон смотри, самолет. Сможешь заснять? Ага. -а. Но вон видно точку, да, двигается очень далеко Только в полете живут самолеты там тай -ра. Знаешь такую песню? Конечно Классная песня Слушай, ну ты вот тоже запел про природу, заговорил Да Поэтому, знаешь Это же как это... вот заряд, позитивный заряд, блин на самом деле, ну, с одной стороны я с тобой согласен, блин, это тоже, как бы, такой свой кайф, там, берешь и снимаешь природу, там, и путешествуешь, я с тобой с этим согласен, да. Чего там дома валяться, блин, в этих четырех стенах, блин, вот она, свобода, вот полет фантазии, блин, это же здорово, ну, по идее, блин, так смотреть не на что, но, если привить там какое-то желание, хотя бы у нас пока нету такой возможности куда-то ездить там, по другим странам смотреть Но и... здесь есть на что смотреть в России, да, в России есть много мест, которые а, просто Люди говорят, что за рубеж, за рубеж да, В России да. намного больше всяких мест красивых, чем за рубежом, например И Россия, кстати, не изучена до конца согласен мы... да. Вот это да Мы в других странах может. очень здорово, наверное ну, да, но у Просто себя хотя бы съездить, я вот хочу в Индию съездить У себя дома лучше, мне кажется Везде хорошо, а дома лучше, да Я, я хочу в Индию съездить Посмотри ну она вообще духовно развитая такая страна, хотя она считается бедной страной Это да вот ты сам на индуса похож По материальным меркам как бы, да, но она очень богатая духовно, понимаешь? Духовная страна Ты сам как индус, найдешь. где ты? В каком месте? У меня точки же нет на лбу Сюда ты взял вообще, как я похож на индус? Ты чё? весь это, я имею в виду загар Здесь это уже. О, а я чем могу похвалиться сегодня. Типа Кепочки под... в шортиках Кепочки в шортиках. Как я в индийских фильмах. Тем, что я сегодня взял энергию. Кстати. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Джека. Оставляйте комментарии. И до встречи, братья. Поехали. Boo-hoo-hoo-hoo mm -hmm. Веселое мост, реально. Интересно. Очень интересное. Не знаю, на твой смотри. Не...